Всем привет! Вы снова на канале вкусняшки от Яшки. Не забываем про подписочку, прожать колокольчик, поставить, естественно, лайкосик. Ну и оставить свой комментарий. Вот. Сегодня мы будем готовить чипсики. Затанять. А! Затанять. Вот Самолет. с этого момента попал. Вот. Но чипсики не в стандартном понимании, то есть не фритюр это будет, не картофельные чипсы. Это будут чипсы из вот таких вот лепешек. И втираешь мне какую-то дичь. Смотрите, мы сделаем к этим чипсам еще три соуса. Естественно, сейчас я пока про них рассказывать ничего не буду. Смотрите дальше видео. Начнем сначала подготавливать лепешки под наши чипсы. Смотрите, мы взяли вот такие лепешки. Это лепешки для тортильи. Очень удобно нам будет. Я взял тут пару штучек. Смотрите, что мы с ними делаем. Сначала разрезаем так вот пополам. Разряжаем еще вот такие вот полоски. И, конечно же, с этой стороны тоже. Так, что мы делаем дальше? Теперь берем просто и режем такие вот удобные треугольнички. Так, так... Наши треугольнички. Теперь отправляем сюда нашу зеленую смесь. Кто помнит, как ее готовить, напишите в комментариях, помню. И добавляем немножко оливкового масла, для того, чтобы лучше они пропитались и поджарились. Ну, а теперь это все хорошенько смешиваем. Сейчас немножко размешаем ложкой, и потом уже можно будет и руками. В общем, короче, что я. Занимаюсь этой фигней, берем, короче, это все и перемешиваем хорошенько. Смотрите, перемешиваем прям хорошенько, потому что бывает, они лепешки подслепаются и естественно не промазываются. Поэтому хорошенько-хорошенько перемешиваем, чтобы наша зеленуха покрыла прям все лепешечки полосу. Вот видите, плохо здесь пропитался. Поэтому прям хорошенько это все перемешаем. Смажем немножко маслицем. Так, мы отправили наши чипсики уже в духовку. Им там примерно 5-7 минут, но нужно периодически посмотреть, чтобы они не пересушились. Вот, поэтому начнем с первый соус. Это что-то типа как гуакамоле. Для этого нам понадобится один авокадо, кинза, острый перчик, сметана, естественно, соль, свежий молотый перец. Но я немножко туда добавлю еще один ингредиент, но все-таки соуса можно немножко разнообразить. Давайте начнем. Так, ну что, авокадо. Разрезаем его вот так вот, вот так вот, вот. Теперь раскрываем. Так, семечко у нас не вылазит, поэтому, хоп, все, вытащили. Теперь берем ложечку, нам нужна отсюда только мякоть, и... Вот так вот ее вышкребаем отсюда. И перекладываем в чашечку. Хороший авокадо, мягенький. Ну и со вторым поступаем, естественно, точно так же. Нужно авокадо размять, потому что потом, когда добавим все остальные ингредиенты, это будет делать не очень удобно. Поэтому сразу его разминаем, вивочкой. В общем, разминаем авокадо да, вот такой вот прям кашицей. Далее нам потребуется кинза. Отсекаем на нее палки и мелко-мелко ее Шинфу. Вместо кинзы абсолютно спокойно можно использовать петрушку, это кому не нравится запах и вкус кинзы. Так, ну так как это гуакамоле, это настоящий мексиканский соус, поэтому нам, естественно, нужна остринка. Я возьму маринованный острый перец, можно брать халапенья. Можно брать обычный, сухой, там острый перец, не важно. Кстати, рецепт на вот этот перец будет в описании на приготовление его. Теперь для кислинки добавим ну, примерно одну треть лимона. Выжмем туда. Это нам даст такую приятную очень кислинку в нашем соусе. Теперь небольшой секретный ингредиент. Мы добавим туда примерно столовую ложку рикотты. Она даст нам прям такую вот нежность. нежность. Ну и теперь нужно нам забалансить. Добавим сюда обычные сметанки пару столовых ложечек, конечно же посолим где-то щепоточку соли и свежемолото, ну плюс-минус уже по вкусу. Ну а теперь тщательно это все перемешаем. готов, отправляем его настаиваться, занимаемся теперь вторым соусом. Второй соус у нас будет что-то типа тартара. Для начала нам потребуются маринованные огурчики, но именно маринованные, не соленые. Нам их нужно мелко покрошить. Далее нам потребуется укроп. Также оттекаем в него полки. И мелко-мелко его нарезаем. Далее берем зеленый лучок. Тоже отрезаем у него вот этот белый стебель нам не понадобится ну и колечками его нарезаем теперь закидываем туда сметанку где-то ложечки три примерно столовых посмотрим сейчас по консистенции горчицу Плюс-минус столовую, может, чуть-чуть больше. Ну, замешиваем. Так, ребята, вы думали, я забыл? Конечно же, нет. Естественно, нам обязательно еще нужно добавить сюда три зубчика чеснока. Что, второй соус у нас тоже готов. Отправляем его тоже настаиваться и приступаем к третьему. Я думаю, вы уже все догадались, какой это соус. Конечно же, сырный, все верно. Приступаем. Берем грамм 50 сливочного масла. Растапливаем маслице в нашем сотенечке. Сейчас оно чуть-чуть все подтопится. Так, все, масло растопилось. Закидываем сюда столовую ложку муки. Хорошенько ее здесь вмешиваем, чтобы не было комков. Такая получается у нас кашица на первый взгляд. начинаем вливать туда сливки и помешиваем это все. Сливки у нас 20% можно, в принципе, любые. Ну, у нас будет немного вот, погуще. Так, видите, у нас сливки разогрелись, пошли уже первые пузырьки. Теперь мы берем сыр. У нас сегодня чеддер, он был по акции, поэтому у нас сегодня чеддер. Но он очень ароматный, прям классный сыр. Я его натер заранее. У нас его 150 грамм. Все, вкидываем сюда сырок. И также его вмешиваем сюда, чтобы он равномерно у нас сейчас весь не расплавился. Видите какая кажется сразу колощит? Уф, как наваристы. Прямо моментально. Теперь берем кусочек моцареллы, закидываем его сюда и точно так же обмешиваем. Но моцарелла у нас быстро расплавится, в принципе, она нам нужна только для того, чтобы была прям тягучесть у соуса. Сейчас она у нас расплавится и, в принципе, соус будет готов. Все, наш сырный соус готов. Добавим немножко остринки. Ну, это наша любимая шверачка Ну, перемешаем. Оставим его, оставим его ненадолго. Видите, он сейчас такой, немножко еще жиренький. Сейчас он подостынет и будет прям густой-густой. В общем, увидите все сейчас. Ну что, ребят, вот и готовы наши чипсики, наши соусы. Будем пробовать. Начнем мы. Первый у нас идет в Ну, попробуем. Очень нежный, очень такой сливочный. Своеобразный вкус дает кинза. Ну, в принципе, все, думаю, знают вкус, вкус кинзы. Немножко было, можно было сделать его поострее. Для меня немножко маловато острого перца. Ну, ничего. Вот. Дальше. Дальше у нас что-то вроде тартара. Ну, пока не... понятное дело, что это не классический, конечно же, тартар, но... Этот прям прям со стринкой. Благодаря зеленому лучку, горчице и кислинка от э, огурцов. Прям классно. И он намного свежее. Этот, если прям такой, знаете, сливочный, прям мягкий, нежный такой, этот посвежее, такое прям и поострее. Ну, и что? Сырный? Ну, тут вопросов вообще нет, конечно. Что может быть лучше, чем смесь сыров, плюс небольшая стринка плюс это сделано своими руками. Офигенный соус. В общем, ребят, пробуйте, готовьте. Все соусы классные, каждый... Из них найдет свой, это точно. Чипсы также прикольно, очень они получаются хрустящие. Если как раз вот с этой еще зеленушкой и немножко островатые, солоноватые, ну, прям вот то, что нужно. В общем, готовьте, делитесь своим мнением в комментариях. Конечно же, не забудьте про лайкосик, ну и подписочку на канал. До новых встреч!